Всем привет, с вами Александр, сегодня 28 июля, в Калининграде почти нет машин, нет людей, все уехали на моря, кто-то Балтийск, потому что сегодня день военно-морского флота, а кто-то просто поехал на море. Я приехал в Куликова. смотрите сколько машин, это сколько уехало еще отсюда, там в лесу наверное все заставлено, сейчас дойду до моря, посмотрим сколько там людей. В тоже говорят очень много людей сегодня Да, наверное, везде Но в Калининград вернуться, я не знаю, сколько времени людям придется стоять в пробках Наверняка часа два Пишите в комментариях, сколько вы простояли в пробке Ой, столько народу! Я никогда не видел здесь столько народу! Вот это да! А это не город! Да Зеленоградская километров 5 или 7, его даже и не видно отсюда толком. Там вдалеке. Видно, конечно, но вдалеке Зеленоградск. Вот это да! Подойду к воде. По-моему, весь Калининград выехал на море сегодня. Сегодня где-то около 30 градусов, но ветрено. Потрогаю водичку. Ну, водичка такая, градусов 20. Не очень теплая. Ну, люди купаются подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока